Следующее противостояние уже в XVII веке – это Навакум. Два совершенно фантастических человека, опять же, два современника, прекрасно знавших друг друга, и две фантастические судьбы в 17 веке. Ну, просто фантастические. Мордовский мальчик, выучивший грамоту, Мордва ходила за 150 лёжок посмотреть на мордовского мальчика, выучившего грамоту. Он был вундеркин, чудо ребенок он был чудо-мордвин, и мордвин становится патриархом Никоном. Это... Такой карьеры в русской истории больше нет, это не Спиранский с его фантастической карьерой, это, это фантастическая карьера, он становится главой русской патриархии, он становится главой единственно свободной православной патриархии, и самый богатый в мире православной патриархии. Они же все кормятся, все остальные патриархи Константинопольский, Иерусалимский, Антиохийский. Они же все кормятся из его рук. Он становится главой Вселенской православной церкви по существу. А он хочет стать еще выше царя. И он подписывает указы выше царя. Мордовский мальчик. И Мордовский мальчик затевает колоссальную церковную реформу. Мордовский мальчик строит Новый Иерусалим на Истре. И Истра получает название, она же на картах так писалась, Иерихона. А город Нового Иерусалима. Он говорит, не очень немногие из нас могут побывать в Святой Земле, в Иерусалиме. Какой выход для нас? Русских один создать Иерусалим под Москвой, вот все переименовать, а? вот. там Еврон течет, там Иордан течет, все переименовать, он создает этот храм о котором путешественники пишут «Вдруг стало выступать на горизонте нечто огромное, воздушное, невероятное». Для 17 века идея, в общем, ну, ну, ну, ну, совершенно безумная. И вдруг в этой реформе, которая оформлена, одобрена кружком знатоков церковной русской истории, вдруг появляется противник этой церковной реформы. Кто? Приходской Пуп, Авакум Петрович Петров. Что такое? И через два-три года никто не понимает. А этот человек-то ему равновеликий совершенно. И этот человек анафем стоит эту реформу. И говорит, что эта реформа дьявольская. вот Церковь раскалывается. А оказывается, что вот все то, что затеял Никон, вся эта.. Самая крупная реформа за всю историю русской православной церкви фактически с точки зрения истории русской культуры ничто по сравнению с тем, что этот поп, обыкновенный приходской поп Авакум Петрович Петров пишет свое собственное житие как в известном советском фильме говорит царь иван васильевич режиссеру якин да какое житие твое пес смердящий а этот пишет свое житие а житие это история святого это кощунство он пишет свое собственное житие а значение этого жития для русской истории колоссально. Приходской поп с отнятым у него приходом реформирует язык. Он реформирует язык. Он первый и за ним второй, Пушкин, реформаторы русского языка, которые и дали нам современный русский язык. Он реформирует язык. Он гений. И Толстой говорил, вся наша литература, Возгорелась из пламени костра в Пустозерской, где сожгли вакуумом. Его житие — это совершенно потрясающая книга.